Всем привет всем! К нам сегодня приехал очень интересный автомобиль, Посему мы хотим снять отдельный ролик и показать, что мы можем делать именно с гибридными автомобилями. Это Panamera 971 Кузов с мотором 2.9, турбированный двигатель, это новый двигатель в линейке Porsche, и с силовой электрической установкой дополнительно. Значит, в стоке автомобиль выдает, заявлено производителем должен выдавать 462 лошадиные силы и 700 ньютонов крутящего момента. Машинка без силовой установки выдает 550 ньютонов и 440, если не ошибаюсь, лошадиных сил. Значит, в нашем стенде на оригинальной прошивке автомобиль показал 482 силы и 726 ньютона, что очень неплохо, выше заявленных показаний. Но клиент этого было мало, соответственно, было принято решение сделать 101, снять ограничительные скорости, и мы немножко еще поработали по выхлопу, это будет отдельная, отдельная история по нему. Значит, на стадже первом нам получилось снять 626 лошадиных сил и 797 ньютонов. Намного больше прибавка именно по лошадям, нежели по крутящему моменту. И как мы можем видеть на графике, основная прибавка пришлась на высокие обороты. В районе 5,5-6 тысяч оборотов бешеная прибавка по Мощности, срединка есть по крутящему моменту, но в основном все-таки э, динамика будет ощущаться в конце, э, ближе к красной зоне. Поэтому, что касается гибридных автомобилей, их тоже можно прошивать. Как видим по графику, очень хорошая прибавка. Э, клиент будет ощущать динамику намного интереснее, и будет веселее ехать автомобиль, особенно после 100 км в час. Сейчас будем только готовить автомобиль передать клиенту. Поэтому всем, кому интересно, заезжать к вам в гости, будем делать такую же пушку ракету.